Здравствуйте, друзья. На дворе суббота, утро 23 июля, Литва разблокировала железнодорожный транзит подсобнованных товаров в Калининградскую область. Ну а Путин с Шойгу в Турции договорились с Эрдоганом и главой ООН о разблокировании вывоза зерна из причерноморских портов. Конспирологическую составляющую этих договоренностей я разберу сегодня днем, а пока просто констатирую, что мы наблюдаем принципиально иные методы ведения мировой войны. Каждый раз она начиналась в Европе, каждый раз в Объединенный Запад воевал так или иначе против России, хотя были там и другие нюансы, но суть в том, что сейчас происходит то же самое. Реально с нами воюют, реально с нами воюет объединенный Запад на территории Украины, но при этом остаются возможности вести переговоры, подписывать договоры, сохранять какие-то экономические связи. Ну, в общем, значительно удобнее, современнее и цивилизованнее, чем это было в Первую и Вторую мировые войны. Ну а Зеленский вчера рассказал о том, что потери резко снизились в СВУ по сравнению с маем-июнем со 100-200 человек до 30 человек убитыми ежедневно. Дело не в том, что он во много раз занижает потери своих войск, это вполне естественно и нормально. Дело в том, что реально Киев может себе позволить терять десятки тысяч человек ежемесячно. Во-первых, потому что только мужской мобилизационный потенциал киевского режима составляет 8 миллионов голов. А во-вторых, потому что понимаете, что вопрос же не в численности. Да, понятно, что все 8 миллионов он под штык не поставит. Но суть в том, что ежемесячно набирать 30-40 тысяч очередных самоубийц отправлять их в окопы вполне возможно. Тем более, что специалистов для того, чтобы обслуживать военную технику, пусть и хуже, чем они это делали раньше, вполне достаточно. Британия готовит там каждые 4 месяца обязуется, по крайней мере, готовить по 10 тысяч человек. Есть и другие специалисты, и работают они не только на своей территории, но и на территории контролируя киевским режимом. То есть пушечного мяса будет достаточно. и Главная проблема – морально-психологическое состояние этого пушечного мяса. А это зависит уже от темпов нашего наступления. Если киевский режим будет постоянно терять один город за другим, вот тогда поступят, собственно говоря, большие проблемы. А пока же проблем с тем, чтобы набирать самоубийцы и направляемых на могилизацию у киевского режима нет. Но ему необходимы опять же те же победы, потому что нужно морально-психологическое состояние этого самого пушечного мяса и нужно демонстрировать опять же Западу, что ты хотя бы что-то можешь сделать. Из-за этого противник пытается постоянно проводить атаки на Херсонском направлении. В частности, в последние сутки были попытки навести переправы через Гугулец, были атаки в районе Потемкина и Высокополья, ну, как его уточняют, силами около двух батальонов. В результате понесли тяжелые потери, я вчера вечером об этом рассказывал, и откатились на исходные позиции. Говорящая голова Люсенька Арестович попыталась рассказать, что это новый лавайский котел, что русских там окружили, они вот-вот готовы сдаться, но по факту выяснилось, что это естественно бред, никого не окружили, победа обернулась в очередную зраду, но опять же так как информация в основном под контролем киевскому режиму территории поступает, вот таких как Люсенька Арестович, многие в этот бред верят. Но между тем в Херсонской области уже сформирована Одесская бригада. Сформирована она из жителей причерноморских областей бывшей Украины. И по своему названию уже понятно, что нацелена на освобождение Одессы и Николаева. То есть тех же самых причерноморских территорий. Когда это состоится, не совсем понятно, но по крайней мере на Западе, оценивают сроки не ранее следующего года. В частности, Foreign Policy пишет о том, что США ожидают российского наступления на Одессу в 2023 году. И здесь все говорит о том, и публикации как в СМИ Запада, так и официальных лиц, что Запад рассчитывает сейчас на долговременную войну, которая будет длиться несколько лет. В этом есть и хорошая и плохая сторона для нас. С одной стороны, изматывается противник, Россия тоже меняется. Меняется, к счастью, для нас лучшую сторону. Но с другой стороны мы понимаем, что если речь идет не о том, чтобы закончить операцию не к следующему лету, а через 2-3-4 года, то мы даем тем самым возможность Западу, скажем так, сосредоточиться. Ну вот сейчас, например, Пентагон официально заявляет, что не поставляет киевскому режиму авиацию, но помогает запчастями для существующей советской. Мы это наблюдаем в реальных, потому что у нас уже нами сбито больше самолетов, чем имелось у ВВС Хунты киевского режима до начала проведения спецоперации, причем намного, 260 самолетов сбито, а, а баланс оценивало количество самолетов всех летающих и не летающих ВВС до начала спецоперации в 215. Но ко всему прочему мы понимаем и то, что те миллиарды, десятки миллиардов долларов, которые уже выделены киевскому режиму в качестве военной помощи, эти сотни миллиардов, которые запланированы на будущее в бюджете, ну Евросоюз, например, для себя оценил дополнительные расходы в 200 миллиардов в следующем году. Но суть в том, что 90% этих денег как раз и оседает в карманах военно-промышленного комплекса, направляясь в том числе и на развитие производства. И если речь идет о двух, трех и более годах, то они действительно сумеют открыть новые линии и будут восполнять потери в вооружениях, которые передаются Киеву и утилизируются на остатках Украины. Ну а что касается жалоб Киева на истощение советских запасов вооружения, то это абсолютно точно. Боеприпасы крупнокалиберной артиллерии, дефицит ощущался еще и в 2015 году. Но суть в том, что пока запасы передаются из стран восточного, бывшего восточного блока, и постепенно идет переход на натовские стандарты вооружения. И если речь идет о многих годах, в конечном итоге киев-таки перейдет на эти новые стандарты, а Запад получит возможность развернуть новое производство. А пока что Польша откровенно жалуется, вот глава Мид заявил вчера, что Германия занимается обманными маневрами вместо военной помощи Польши. В данном случае речь идет о поставках танков взамен тех сотен единиц бронетехники, которые Польша уже поставила киевскому режиму. Я неделю назад рассказывал о том, что Германия собирается поставить там леопарды, поставлять их пор по одной штуке в месяц, начиная там с весны 2023 года, а потом по три в месяц. Вот речь идет о передаче этих леопардов не киевскому режиму, а именно Варшаве взамен той бронетехники, которую Варшава уже поставила Киеву. Ну и естественно, что это капля в море, но тем не менее мы видим, что поляки получили уже 20 8 танков Абрамса США, и дальше это количество будет потихоньку идти идти. Если речь идет о многих-многих годах, то действительно в конечном итоге эти логистические схемы отработают, будут направлены и количество оружия увеличится. Ну а что касается оценки текущего состояния дел, то довольно интересно на эту тему высказался глава ЦРУ. Выступая на конференции по вопросам безопасности в Аспане, директор Бернс заявил, что русские медленно продвигаются вперед в упорной войне на Донбассе. По его словам, русские сменили тактику на более удобный способ ведения войны и сосредоточились на уничтожении целей ну, имеется в виду целей в глубине обороны противника. Подобный подход, по мнению Бернса, которые он и озвучил в Аспене, может измотать и Европу, и Соединенные Штаты. Ну, по поводу измотать мы на самом деле увидим. Все-таки у нас несоразмиримые размеры экономики, хотя проблем мы им создали более чем достаточно, по крайней мере пока. Ну, посмотрим, что будет дальше. А пока янки с союзниками сосредотачиваются и еще не измотаны, Россия терпеливо ждет того самого эпохального контрнаступления на Херсон, которое никак не наступит. На этом пока все новости на этот час. Всего доброго. До свидания.